Сейчас пройдем по участку, включили сейчас один насос, подкрашиваю скалы, я счастлив. Привет, друзья, меня зовут Костя Юнин, я ландшафтный архитектор, делаю на участке дренаж. Вот. Сначала я уплотняю грунт, вот видите, экскаватором. Вот видите, крупной галькой засыпал грунт. Вот. Теперь я расстилаю геотекстиль. В дальнейшем послойно, чередуя крупный мелкий грунт, геотекстиль, песок, почву, прокладывая ну, геотекстилем, да, я создаю пирог, который позволит легко уводить воду с участка. И все это делается для того, чтобы на этом участке хорошо росли растения, не было застаивания воды, не было подводных подземных вернее озер которые мешают расти растениям из-за которых могут загнивать корни вот. это э, все делается э, в связи с тем что грунт на участке очень плотный глинистый и э, вода очень плохо проходит э, уходит уходит плохо очень вода из-за этого получается, несмотря на то что дренажной воды нету грунтовой да несмотря на это получается такое заболачивание Геотекстиль распределяет нагрузку а, а, почвы и, а, и а, исключает проседание грунта. Поэтому вот по, такому, по такому пирогу, как геотекстиль-песок, вот можно будет даже тяжелыми машины ездить. Вот сегодня я э, занимаюсь регулировкой потоков водопада. Вот, видите, видите, вот так вот будет выглядеть водопад вот включили сейчас один насос а запроектировано два вот видите сплошная, сплошная, сплошной поток воды будет вот. ну в принципе как бы все все рассчитано правильно вот. с первого раза запустили все красиво Интересная работа у меня. Я счастлив. Хочу с вами поделиться э, тем, как я подкрашиваю скалы, придаю им натуральный вид. Уже набралось озеро. Ну, не набралось, а уже добирается озеро. Сейчас пройдем по участку, я вам покажу, как работает на покраске мой художник. Еще не полностью набралось, но вы уже видите отражение Отражение облаков в воде. Проявляется, проясняется картинка. Здесь скала большая будет такая, видите. Буду опускаться. Здесь еще одна скала. Тоже скала в воде стоит. Вот. И пойдем по маленькой дорожке. Здесь будет, будет устраиваться маленькая дорожка. Такая вот. Пейзажная в скале. О. А вот здесь наш мастер-художник. Первый слой обычно наносится темным. Для того, чтобы фактура стала выразительной, выделялась. Пока наш художник красит, мы можем продолжить прогулку. Видите, какая интересная будет скала. Карманы и грунт для того, чтобы в этом грунте мы смогли потом вырасти, высадить растения. Вот видите тоже скала и с помощью грунта, то есть у нас был каркас сделан, с помощью грунта мы создаем горный пейзаж. А это у нас водопад, видите, это озеро водопада. Спасибо за внимание. Это то, чем я хотел сегодня с вами поделиться. С вами был Костя Юдин, ландшафтный архитектор. До новых встреч. Пока.